Я говорю, а плац еще живой? Я говорю, живой плац. Вот он наш плац. На нем уже теперь строительная техника и горы, грунта. Там фундамент начали копать, да? Вот там фундамент. Вот там начали копать. Вот петель, Огромные. В прошлом году тут какая-то была, вышка валялась. Ее убрали уже. Мальчишки у меня играли, я видео сделала. Как раз 1 или 2 сентября. Такой был погожий денечек. И... Они у меня там в космос летали, с этой мышки. Вот. Теперь че надо продолжение сделать. Здесь будет три пятиэтажных дома, огромных, красивых. И платья, где солдаты маршировали, и где я зимой на лыжах каталась постоянно. Теперь че не будет. Вот так. А тебя как зовут? Ефим. Ефим. Слушай, Ефим, да какой, говоришь, надо купить? Как у тебя? Покажи да, модель вот. какая. Huawei. А, Huawei, так у меня этот роутер такой Huawei. Вот. И надо такой телефон, и он в какой-то какой ценовой ну, категории. Сам телефон ну, 6 тысяч. 6, а. А вот с э, со стеклом, ну или.. Гарнитура? Ну вот, да, вот всякие актуары, там уже 6. Ну как а, разведут. Да. В каком магазине. Да. А в каком лучше брать? Лунтес. Но я вот здесь возле почты в НТС обычно. Так, хорошо. А у него родная идет фурнитура? Наушники. Да, да все идет, да, Все идет. Идет, а, а вы сосали такую Bluetooth фурнитуру или гарнитуру? Да. Да, видел, это там есть. можно разговаривать по рации, не да, касаясь это, это вот такой фигня, подключаешь, да? Подключаешь, все, да. И это на ухо одеваешь, там специальный кнопок. Да, вот я хочу такую купить. А он встанет, а у него камера приближает? Да, так-то у всех приближает. А у меня вот у этого не приближает, это уже у меня отстойный, в 2012 году покупала. У меня вот на старом, он вот такой вот маленький, сентябрь, от он тоже там приближает. А почему у меня не приближает? Я не понимаю, может быть? Надо, наверное, на самом этом. Хотела перископ что, закачать? На, не надо. поддерживает. Инстаграм у меня старый был, я взяла его здорово. Удалила, а теперь новый закачала, не поддерживает, не могу в него зайти. Ну, глюкануть. Надо его вот детям подать на игрушки, а я вот так хочу она. сейчас тебе... Так, а его, если... Ударите, да я знаю, он у меня падал сто раз. Я имею в виду палку-то вот эту, в а, Держит а -а -а. тоже, да? да. Специально И... ждем, вот для наушников там есть, покупайте селфи-палку. Так. Это, вот такой маленький разъемчик, кругленький. Так. Оставляйте, все должно. Ты в какой квартире а? живешь? Я вообще не с этого двора. А с какого? Я ну, на машзаводе На да. А где? Ленина, 57. Ну все, я адрес сотру. И -и -и. Вырежу. Так, Ленина, 57? Да. Ну, короче, а ВКонтакте найдешь меня? Да, могу. Ну, у меня там другой ник. ВКонтакте, я сейчас тебе покажу. Чтобы а. я к тебе написала, например. А. Что-то вопросик, Где мне надо скачать э, программу, которая вырезает и э, форматирует? Форматирует? А то мне зависает. Я на Pinnacle Studio делаю ролик, да. там соединю, соединю, раз, на, на, на счет выводить, мон, ну, да. вы, вывод файла. И все, и зависло. Нет, есть, знаете, есть такая программа Адоб. Я не знаю ее. Ты мне сбросишь потом ну, на ВКонтакте? Все, договорились. Я сейчас тебе покажу на Контакте все.